Всем привет, ребят, с вами Антон. Сегодня у нас очередная подборка самых крутых средств передвижения, которые вам точно понравятся. Не да, не пугайтесь, будут также и совсем трэшовые средства передвижения. Ролик получился на целых 20 минут, поэтому перед просмотром готовьте что-нибудь вкусненькое и присаживайтесь поудобней. Ну а также жмите большой палец вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Я не буду сильно затягивать, сразу приступим к ролику. Погнали! Если бы у Карлосона был велосипед, то он выглядел бы как-то так. Это модель с пропеллером, которая неплохо так работает. Это не спойлер в машине, который, на мой взгляд, в большинстве случаев чисто декоративный. Это, судя по замерам героев, видео реально рабочая тема. По крайней мере, человек нехило так набрал скорости за мало времени. Минус всей этой конструкции в ее габаритах. Больно уж все громоздко как-то. В остальном же все топово. Лично мне такой велик очень даже зашел. Следующий самокат относится к семейству Swifty Scooters. Это такие модели с большими 16-мм колесами, которые обеспечивают фантастически плавную езду по смешанной местности в любую погоду. Кроме того, в скутеры был установлен специальный двигатель и литий аккумулятор, которые работают вместе. Это означает то, что человек может как использовать модель в стандартном виде и управлять ей обычным отталкиванием от земли, так и задействовать двигатель, способный помочь набрать более высокую скорость. Это же синергирует из с батареей, которая либо переходит в экономный режим и заряжается, либо тратится в разумном объеме. Модель складная, достаточно быстрая и очень удобная для путешествий. Все мы часто слышим выражение про любимого железного коня, да? Само собой, относящееся к мотоциклам. Так вот, видимо, автор следующего проекта буквально воспринял это выражение и решил нарядить свой байк в коня. Что из этого получилось, вы видите и сами. Как по мне, идея прикольная. Единственное, что не уверен насчет аэродинамики. Быть может, она значительно испортилась. Но если это не так, то байк непременно удался. По крайней мере, угонять его точно никто не станет. Любой человек в городе будет знать, кому этот чудо-конь принадлежит. Я очень люблю электросамокаты. Как по мне, это просто потрясающий транспорт для езды по городу. Правда, у них есть один существенный недостаток, а именно езда по бездорожью. Естественно, я бы не стал вам показывать обычную модель, а вот внедорожный скутер. Впрочем, да, именно о нем и пойдет речь. Это YX-1, представляющий собой гибрид внедорожного лонгборда и электросамоката. Он создан специально для передвижения по пересеченной местности. Управляя им, вы будете ощущать примерно то же, что и серферы. За повороты, а также ускорение или торможение отвечают наклоны корпуса. Чтобы немного упростить эту задачу, разработчики оснастили скутер встроенным тормозным рычагом. Весит такой транспорт около 20 килограмм. Встроенная батарея позволяет преодолеть расстояние в 60 километров на одном заряде с максимальной скоростью в 40 километров в час. М да, Создатели этой модели полностью перевернули мое представление о велосипедах. Встречайте, флиз. Это велосипед, не имеющий педали и сиденья. Один лишь руль и огромная рама, фиксирующаяся на спине с помощью ремешков. А теперь главный вопрос – как на нем кататься-то? Я что, блин, верблюд и должен тащить транспорт на горбу? Оказывается, для того, чтобы прокатиться на такой штуковине, велосипедисту нужно закрепиться с помощью ремней и отталкиваться от земли ногами. А когда скорость будет набрана, можно отдохнуть, повиснув на ремнях и поставив ноги на заднюю ступицу. Как-то давно я был во Франции. Мне там все безумно понравилось. Все за исключением их маленьких, узеньких улочек. Они такие крошечные, что я не знаю, как водителям такси удавалось разрулить и повернуться. Но прям было такое чувство, что еще один миллиметр и конец, сто процентов врежется. Но будь у всех там подобные тачки, таких мыслей в помине не возникало бы. Машинка имеет яркий красный цвет, с этим все круто. Прикольную продолговатую форму, с этим все еще круче. Но интерьер, конечно же, здесь тоже продуман. Никаких колхозных штучек. Только стильный необычный лук. Потрясная машинка. Омни Will странная штука. Это колесо, оснащенное небольшими дисками по окружности, перпендикулярными направлению вращения. Вы, возможно, могли видеть, как такие колеса парами используют в роботах, чтобы обеспечить им скользящее движение в любом направлении. Однако, как правило, сами по себе они бесполезны. Но Джеймс Брутон – настоящий гений. Он смог успешно использовать одно всенаправленное колесо на передней части велосипеда, создав довольно странную двухколесную штуковину. Движение вперед осуществляется за счет вращения меньших дисков, подобно скейтборду. С этим проблем нет. А вот повороты... Ладно, давайте сделаем вид, что мы этого просто не видели. Как вам такая конструкция? Внушает доверие? В любом случае, думаю, за оригинальность можно поставить лайк. А как насчет того, чтобы покататься на не совсем простом велосипеде? Данный велосипед имеет классический привод, педали и цепь, но также в нем присутствуют электродвигатели и небольшие аккумуляторы. Велосипед способен разогнаться на электрической тяге до 120 км в час, но его цена зашкаливает выше 2000 долларов. Но я все равно знаю, как немного сэкономить. Для этого надо зарегистрироваться на сайте Мегабонус. На главной странице вы увидите магазины с повышенным кэшбэком. Например, утконос возвращает до 26%. Совсем недавно Алиэкспресс был с кэшбэком 30%, так что обязательно регистрируйте, чтобы в следующий раз не пропустить. Также обязательно перед покупкой активируйте кэшбэк. Тут ничего сложного, пару кликов и можно покупать. Ну а ссылку на мегабонус я оставлю в описании. Также можно воспользоваться QR-кодом, который вы видите на экране, для скачивания приложения. Также по ссылке в описании я оставил промокод на повышенный кэшбэк. Активируется только при переходе по ссылке внизу или по QR-коду. Успевайте! Так, а это электромотоцикл SRF от американской компании Zero. Это настоящий двухколесный электрический монстр автомобильных дорог. Он представлен как модель для активной езды. Что касаемо дизайна, это агрессивный Naked. Электробайк оснащен мотором ZF7510 IPM мощностью 110 лошадиных сил. Он развивает просто огромный крутящий момент – 190 ньютон-метров. Это дает возможность эффективно выполнять ускорение на самом крутом подъеме. Наибольшая скорость также вызывает восхищение – она равна 193 км в час. Наряду с новым движком, производитель оснастил мотоцикл и обновленной операционной системой под названием Cypher 3 и системой стабильности от Bosch. Различные режимы движения позволяют максимально использовать мощность мотора и рационально потреблять заряд батареи. Таких вариантов предусмотрено около десятки. Это и Стрит, и Sport, и Эко, и Рейн, и другие. На очереди у нас шикарная копия автомобиля, грузоподъемность которого едва не превышала его собственный вес. Я говорю о хип-мобиле или же Т1, но проще его называть Бус. Наш сегодняшний гость был выполнен в зелено-белом окрасе и создан отцом для поездок вместе с маленьким ребенком. Знаете, на бумаге отец создавал это для сына, а на деле мне кажется, что взрослый сам кайфовал не меньше. Машинка получилась очень яркой, красивой, идеально повторяющей оригинал и отлично держащей дорогу. Насчет грузоподъемности, думаю, здесь тоже сохранились бешеные соотношения, поскольку на игрушечной машинке уже едет взрослый с ребенком. Чего спрашивается вам еще надо? Народ, не знаю, как вы, но я просто балдею от вещей, сделанных из дерева своими руками. По-моему, это не только трудно, но и стильно. Не каждый день увидишь что-то подобное, тем более это в наше время, когда такое ощущение, что скоро люди на роботах передвигаться будут. И ладно, если речь идет о поделках, игрушках из дерева, это все можно понять, но здесь у нас, блин, целый драндулет. Ой, я хотел сказать деревянный мотоцикл, вернее даже электромотоцикл. Вы прикиньте, насколько чувак запарился. Здесь вам и сидушка, и фара, и руль, и даже колеса деревянные. Интересно, как он на этом ездит. Но если верить видосу, то вообще без проблем. Счастье полные штаны. По-моему, вышло клево. Особенно удивил размер мотика. Такой компактный аккуратный. Ну просто чудо. Кто-то любит кататься на Porsche, потому что это быстро и стильно. А кто-то плевать хотел на моду или на общие интересы, и предпочитает управлять танком. Видимо, парнишка любил играть в танчики на компе настолько сильно, что построил такой вот реальный танк. Да, он слава богу не такой большой, как настоящий, но все же по сравнению с мальчишкой все еще здоровяк. Танк потрясно управляется и крутится в разные стороны. Башня вроде как не активна по отдельности, а лишь дергается вместе с самим танком. Стрелять, надеюсь, она тоже не умеет. Но даже с этими недочетами, как кто-то скажет, танк выглядит очень стильно и необычно. Работа определенно удалась. Молодец. Вокруг Чопперов всегда было много споров и мнений. Кто-то говорит, что эти мотоциклы – отдельная культура, другие утверждают, что это дух, а третьи считают, что чоперы это чувство свободы и независимости. Но что на самом деле скрывается за названием Чоппер? Давайте разбираться. Если отбросить все лирические эпитеты, то Чоппер – это мотоцикл, как ни крути. Невероятный, удивительный, яркий, харизматичный мотоцикл. Свою роль в его формировании сыграли так называемые «калифорнийские бобберы» – мотоциклы, которые переделывали в 30-е годы специально под гонки и использовали также для езды по городу. Чопперы появились примерно после Второй мировой, когда американские солдаты, вернувшиеся домой, как это часто бывает, не находили себе места в мирном обществе. Привыкшие к настоящему адреналину, они пытались найти его дома, переделывая свои Харли Дэвидсон и Индиан в гаражах и гоняя на них. Так появилось и название для мотоцикла, ведь «чоп» означает «рубить», «откалывать» на английском. Хотя есть и другие версии названия, но самой логичной считается это. В итоге Чоппер – мотоцикл с мощным мотором, которые лишили всего, что не имеет отношения к движению. Зеркала, крылья, фары, сумки, задняя подвеска, переднее крыло и часть заднего, тахометр, большой бензобак. От всего этого отказались, получив в итоге легкий и изящный мотоцикл с легкой рамой. Кстати, расскажите в комментариях, как вам модель на видео. По-моему, очень красивая. Особенно мне нравится подсветка. Наверняка многие из вас запомнили летающий скейт из фантастической трилогии «Назад в будущее». Еще пару лет назад казалось, что подобное невозможно создать в настоящей жизни. Ну или, по крайней мере, это произойдет не скоро. Но знаете, ребят, мы с вами живем в удивительное время, когда границ просто не существует. Это летающий скейтборд. Устройство представляет собой доску для скейтборда, которая может парить над землей, благодаря действию магнитного поля. В ролике мы можем заметить, как из отверстий в днище выходит пар, причем довольно специфический. Это испаряется жидкий азот, который перед стартом заливается внутрь ховерборда. Соглашусь, смотрится такое изобретение реально эффектно, но у него есть свои существенные минусы. Устройство надо дозаправлять жидким азотом примерно каждые 10 минут. Оно работает лишь на специальной площадке, а обычному человеку нужны десятки попыток, чтобы просто научиться держать равновесие на этом хаверборде и пролететь на нем хотя бы 10 метров. Вы знаете определение велосипеда? Если нет, я вам скажу. Велосипед – это двухколесная, реже трехколесная машина для езды, приводимая в движение ногами из Однако после увиденного мной, я предлагаю ребятам из Википедии, или кто там это составлял, пересмотреть определение велика. Ведь бывают и варианты с одним колесом, как, например, вот этот. Сзади велик поддерживает странный механизм, чем-то напоминающий ноги животного. Это даже в какой-то мере крипово выглядит, как будто компьютер реально захватил человечество. Пишите свои мысли по этому проекту в комменты. Как вам такой велик? Прокатились бы? Помните разные лего-машинки, какие-то лего-конструкторы способны разгребать снег или перетаскивать предметы. Так вот ставьте лайк, если тоже думали, что на этом возможности конструктора заканчиваются. Ну, как бы кажется, куда еще круче. А вот оказывается есть куда. Перед вами Лего-картинг. Реальный не для конструкторных человечков. По крайней мере, на нем спокойно гонял взрослый человек. И тут, само собой, у меня встал вопрос: полностью ли карт сделан из Лего? Ответа в видео я не нашел, но если это так, то проект просто офигительный. А хотя он ведь и так топовый. Не знаю, как вы, но я безумно хотел бы зарубиться с друзьями именно на таких картингах. Думаю, это никто никогда бы в жизни не забыл. Nissan Skyline – автомобиль, выпускаемый в Японии с 1957 года. К настоящему времени выпущено 13 поколений этого автомобиля. Перед нами, если я не ошибаюсь, реплика поколения R32 – в оригинале она была оснащена электронной системой полного привода. Ее особенностью являлось то, что при появлении пробуксовки задних колес подключались передние колеса, которым передавалось около 50% крутящего момента, что позволяло компенсировать потери при пробуксовке. В основе же автомобиль оставался заднеприводным. Одержав в кольцевом чемпионате 29 побед в 29 гонках, выиграв 4 чемпионата подряд с 1990 по 1993 годы и поставив новый рекорд времени прохождения северной петли нюрбургеринга для серийных машин, автомобиль доказал свое превосходство. Мотокросс по праву считается одним из самых зрелищных видов спорта. Нет, ну правда, вы только вспомните те трюки, тот адреналин, который ощущается даже с задних мест на трибунах. Ну просто сказка. Так почему бы не начать приучать своего ребенка к такому клевому спорту с ранних лет? Подобные мысли возникли у автора следующего ролика, потому что иначе я это не могу объяснить. Представляю вашему вниманию детский питбайк. Он способен развить скорость до 50 км в час при 70 кг грузоподъемности. Работает такая модель на 3,5-литровом движке. Особенно я выделил бы внешний вид питбайка. Мне он сразу напомнил те самые мотоциклы из гонок. Ух, прям до мурашек пробирает. На очереди любимец города – Volkswagen Golf. Если вы сейчас думаете, да чего там, какой еще гольф, они что, тачек получше не могли найти? То не торопитесь с выводами. На минуточку интересный факт вам в ленту, как говорится. Гольф стал самой успешной моделью Volkswagen а и одним из самых продаваемых автомобилей в мире. Поэтому не надо тут на него гнать. Машина реально очень стоящая. К тому же ее прикольно кастомизировали. Добавили яркую неоновую подсветку, и она тут же заиграла другими красками. Вот что значит «фонарики». Когда уже люди перестанут отрицать факт внешнего вида, нельзя же его намеренно в стороне оставлять. На очереди не менее необычный велосипед, одновременно являющийся тренажером. Поездка на нем превратится в настоящую тренировку. Разработкой такого занималась американская компания Elliptic Go. У них получился по-настоящему уникальный транспорт, дающий возможность тренировать опорно-двигательный аппарат, укреплять сердечно-сосудистую систему и бороться с лишним весом, не травмируясь и не перегружая организм. Велик рассчитан на спортсменов весом до 113 кг и ростом от 146 до 205 сантиметров. Руль легко регулируется по высоте, а максимально развиваемая скорость может достигать 40 км в час. Кроме того, эллиптический велосипед имеет 8 скоростей, позволяющих преодолевать крутые подъемы и сложные препятствия. Вот посмотрите на ту дорогу, по которой едет этот человек. И знаете, что я вам скажу? Официально он едет на самокате. Да-да, это не квадроцикл или что-то в этом духе. Конечно, он имеет не такую форму, какую вы наверняка уже представили в своей голове, но все же. Эта модель была разработана именно под такие дороги и прекрасно справляется со всеми задачами. Этого получилось достичь из-за четырех широчерных колес, мощной амортизации и крутого двигателя, справляющегося с любыми подъемами и иными нагрузками. Скутер весит 154 фунта, при ширине деки 26 дюймов, и вмещает до двух полностью экипированных пассажиров. Велосипед Манта 5 представляет собой прочную алюминиевую раму, к которой вместо колес крепятся крылья из углеродистого волокна и небольшой винт. Благодаря легким материалам вес всей конструкции составляет всего около 20 кг. Подводные крылья обтекаемой формы обеспечивают подъем велосипеда и его удержание на поверхности в процессе поездки. Специальные модули плавучести в свою очередь удерживают транспорт на воде в случае остановки, при этом велосипед оказывается в положении на боку. После падения можно возобновить движение, для чего следует просто начать крутить педали. Сила сопротивления с увеличением скорости будет уменьшаться. Велосипед Манта 5 разгоняется до 15-20 км в час, в зависимости от веса наездника, который может достигать 100 кг. Народ, помните, как после просмотра фильма «Назад в будущее» мы мечтали иметь в настоящей жизни ховерборд? Устройство, по своему виду напоминающее скейтборд, оснащенное антигравитатором. На тот момент все это казалось сказкой, чем-то нереальным. Но вы сейчас обалдеете. Это, блин, настоящий летающий ховерборд. Да, что-то подобное уже представляла компания Lexus, однако для их разработки требовался магнитный корд, благодаря которому и достигался эффект левитации. А это... это уже совсем новый уровень. Изобретение очень напоминает мощный дрон, способный взлететь и поднять на себе человека на высоту до 150 метров. Он оснащен восемью большими пропеллерами и способен безопасно маневрировать в воздухе, обеспечивая устойчивую позицию пилота. В случае выхода одного или двух пропеллеров из строя, летающий аппарат все равно сможет совершить безопасную посадку. Для управления им используется пульт. Что будет дальше и как будет развиваться проект, остается гадать. Но я буду очень надеяться, что совсем скоро мы с вами сможем свободно передвигаться по воздуху. Уникальный спорткар получил кузов серого цвета, черный кожаный салон, а также 7-литровый V8 мощностью 427 лошадиных сил. В паре с агрегатом работала четырехступенчатая механика. До сотни Родстер разгонялся за 4,7 секунды. Максимальная скорость – 265 км в час. Кэрол Шелби многократно перекрашивал кузов машины, а также модернизировал силовую установку своего спорткара. Незадолго до смерти конструктор установил в Родстер автоматическую коробку передач. В 2016 году, через 4 года после смерти Шелби, Кобру приобрел нынешний владелец, который сразу же отправил автомобиль на полную реставрацию, в процессе которой Родстеру вернули первозданный вид. Парень, чье творение вы все это время смотрите, скорее всего, вдохновился историей и решил повторить ее, пускай в менее крупных размерах. «По-моему, получилось очень круто. А вы что думаете?» В некоторых своих прошлых роликах я затрагивал темы таких видов транспорта, на которых человек передвигается стоя и на одном колесе. Так вот, один парнишка подумал, что покупать это чудо техники нецелесообразно, ведь его можно создать самостоятельно. Но он и взял старенькое колесо от Мотика и нацепил на него со всех сторон при бомбаске. Получилась электроштучка, на которой достаточно удобно сидеть, и можно быстро передвигаться. Выглядит она, конечно, мягко говоря, нелепо. Ну а вы сами попробуйте сделать что-то подобное, тогда и поговорим. Катание на верблюдах крайне интересное и увлекательное занятие, о котором мечтают сотни тысяч человек. Но я тут нашел одного умельца, который воплотит мечту в жизнь при помощи обычного велика и пары пачек гнущегося материала. Он построил прямо на своем велике верблюда, причем оно реально походит на животное со стороны. Я не прикалываюсь. При этом велик спокойно едет и является реально удобным из-за того, что все повсюду мягко. Короче говоря, проект странный, но капец какой любопытный. А это автомобиль, если я не ошибаюсь, имеющий такую же форму, что и гоночные болиды. Для чего именно отец подарил его дочке, я не знаю. Быть может, в их семье подрастает юная гонщица? Тем не менее, хоть эти машинки не особо мне заходят, я бы на них не стал кататься. Данная модель мне понравилась. Сделана качественно и выглядит довольно красиво. Необычно. Не знаю, как у вас, народ, но лично у меня Мустанг всегда ассоциировался с такой машиной, которая является рокерской, такой суровой и крутой. Именно в таком стиле ее и сделали ребята на следующем видео. Они придали Мустангу красивый внешний вид необычным окрасом, добавили какие-то трубы спереди и перекрасили диски. Еще немного декора салона, а также пара наклеек по периметру и вуаля, тачка готова. Теперь на ней спокойно можно дрифтить или гоняться по трассе, оказывая поразительное влияние на всех, кто будет у нее на пути. Машинка огонь! Как-то пару месяцев назад, или даже больше, я смотрел клип, который был ну капец каким странным. Трек мне очень понравился и даже запомнился. В первую очередь актером и по совместительству певцом, а также всей атмосферой. Какой-то слегка чудной и игривой. Так вот данный самокат у меня прямо один в один ассоциируется с тем исполнителем. Такой здоровый, этот парниша на нем еще с длиннющими ногами и спичками. По-моему, идея реально крутая. Ставьте лайк, если тоже хотели бы прокатиться на таком самокате. Кстати, интересно, а реально ли ехать на нем без дополнительного оборудования и экипировки? Просто встав с своими двумя. Я бы обязательно попробовал, будь у меня такая возможность. Но зачем нам нужны вот эти все ваши гонки, а? Всякие суперкары и тому подобное? Ведь главным помощником в быту и впрочем является кто? Правильно, пикап. И для детей это не станет исключением. Вы только гляньте, какой довольный мальчишка рассекает на имеющемся у него пикапе. Машинка очень вместительная, поэтому парень еще как минимум пару лет на ней прокатается. А потом можно подтюнить ее и еще столько же гонять. Машинка шустрая, ездит на настоящем двигателе, способна дрифтить. Короче, крутой универсальный железный друг.